Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Удивительный пирог, ингредиенты которого измеряются стаканчиком из-под йогурта. Это быстро и практично. Отмерил без всяких весов и мензурок. Все смешал и готово. А готово настоящее чудо! Для начала сварим заварной крем. Яйца смешать с сахаром, всыпать крахмал, хорошо вмешать его в яичную массу, влить молоко, варить крем на среднем огне, постоянно помешивая. Как только он забулькает, проварить его еще около двух минут и снять с огня. Прямо в горячий крем закинуть сливочное масло перемешать до полного его растворения. Крем можно присолить и добавить ваниль в любом виде. Крем готов, оставляем его остывать, закрыв пищевой пленкой в контакт. А вот тут нам и понадобится стаканчик из под йогурта, он на 125 грамм. Я использую ванильный йогурт, можно обойтись натуральным или лимонным, это строго на ваш вкус отмеряю полтора стаканчика сахара пол стаканчика молока 1 стаканчик растительного масла добавляю немного соли перемешиваю всю массу до полной однородности в тесто я также кладу ваниль осталось отмерить 4 стаканчика муки 15 грамм разрыхлителя и замесить вязкое, не очень густое тесто. Форму я смазала маслом и присыпала мукой. Заливаю в нее тесто. Остывший крем с помощью целлофанового мешочка Наношу прямо на тесто в виде сеточки. Такой пирог у меня выпекается 40 минут при температуре 180 градусов. Вот такой красавчик получился. По желанию присыпать его сахарной пудрой. Обратите внимание, что при выпечке крем опустился во внутрь пирога. И образовались вот такие прожилки. Этот пирог – сама нежность. Я очень советую его вам приготовить. И говорю «Бон аппетит и абьянто».